Всем привет! Я Богомолова Ирина, дизайнер интерьера, и в этом видео я покажу, как оформить проем вот такой красивой новогодней гирляндой. Это один из моих самых любимых видов декора. Нам понадобится штанга для ванной, две еловые гирлянды, вот такие они по 2 метра 70 сантиметров, светящаяся гирлянда, у нее теплый свет и длина 7 метров 40 сантиметров, и набор елочных украшений. У меня вот такие шары красно-золотые, разного диаметра, 46 штук. Обматываем штангу еловыми гирляндами. Устанавливаем штангу в распор и выравниваем концы гирлянды до одного уровня. Я от пола оставляю примерно 50 сантиметров. Мне очень понравилась гирлянда из Люра Мерлен. Почему? Потому что здесь гирлянда не просто зеленая, она вот как бы со снегом, и есть вот такие шишки. Дальше я аккуратно обматываю светящуюся гирлянду. И можно, конечно, обматывать закрепленной, но у меня гирлянда очень длинная, это 7 метров 40 сантиметров, и мне приходится обматывать в два раза. Конечно, будет удобнее, если гирлянда будет, ну, хотя бы 5 метров. Теперь самое интересное: начинаем украшать шарами. Сначала вешаем шары покрупнее, потом поменьше. Эти шары все пластиковые, поэтому даже если кто-то заденет немного гирлянду и шарик упадет, то как бы можно его обратно повесить, ничего такого не случится. Вот такая красивая арка у меня получилась. Теперь вы можете сделать у себя такую же. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики. Желаю вам всего самого хорошего в наступающем новом году. И до встречи в следующих видео. Всем пока!